Здравствуйте, давайте представим, что какой-то знакомый попросил у вас займы на пару дней 100 долларов и не отдал их. Через неделю он просит еще 500 долларов, клятвенно пообещает, что вернет и этот долгий прошлый и снова не отдаст. Но зато через месяц попросит уже 1000. Скажите пожалуйста, сколько раз вас надо будет обмануть таким образом, чтобы вы наконец поняли, что вас обманывают. Я уверен, что разумные люди уже после первых двух раз сделают правильные выводы. Полные придурки отдадут деньги в третий раз. И я не представляю, каким идиотом нужно быть, чтобы верить такому человеку в четвертый, пятый, шестой и двадцатый раз. Но в конспирологических теориях именно так и происходит. Опровергаешь одну сказку – тебе предлагают следующую. Опровергаешь следующую – тебе привезут еще целый грузовик фантазий. И предложат опровергать каждую из них по отдельности. Нет, ребятки, это так не работает. Во-первых, у меня только одна жизнь. И если меня уже обманули один раз, мне этого достаточно. Теперь про теракты 11 сентября. Очень часто в терактах 11 сентября обвиняют евреев. Но давайте немного рассмотрим этот миф. Первая часть мифа, особенно распространенная в арабских и прочих мусульманских странах, гласит о том, что все евреи были предупреждены заранее, и никто из них в теракте 11 сентября не пострадал. А просто все евреи в этот день друже не пришли на работу. Я пытался предположить, каким образом можно информацию о таком секретном деле разослать всем евреям Нью-Йорка, ведь их там живет около полутора миллионов человек, и треть из них в смешанных браках. Таким образом, сами понимаете, если о предстоящей операции предупредить всех евреев, то это все равно, что раструбить об этом по всему миру. Естественно, что все это вранье и обычная примитивная антисемитская пропаганда. Достаточно пройтись по спискам погибших беглым взглядом и вы легко там найдете десятки явно еврейских фамилий. И это только явные еврейские фамилии, причем я отметил только такие, которые сконцентрированы группами по нескольку человек. Кроме того в теракте погибли и граждане Израиля, и их имена известны в Израиле, часть из погибших граждан России тоже явно с еврейскими фамилиями. И как не печально, но это нормально. Что при таком теракте обязательно должны были пострадать и американские и евреи, и израильские, и российские. И они пострадали.